Я так понимаю, что сегодня в большей степени у вас эксперимент проходил на линии. Это первые розливы у вас в пэт да. а Какие особенности розлива в КЕГУ на, именно на этой машине? Потому что я видел многие машины на больших заводах, но они отличаются. Ну, наверное, самое главное, это то, что ее пришлось переделать под пэт -кел. То есть она изначально не предназначалась. И тоже, когда итальянцам поступило такое задание, они внесли коррективы. Это прижимной диск. Он измененной формы, mm -hmm. чтобы не перекашивало кегу. Это редуктор на давление прижимное кеги и изменение программного цикла с тем, чтобы только создавалось противодавление, не ополаскивалось, не, делалось, не пропаривалось. Но я помню, что перед Новым годом был запрос от вашего инженера там варианты адаптера, которые возможны. А ему там видео сбрасывали, даже начали делать пластиковый адаптер. Ну, да, в случае адаптера ничего переделать не надо, Она такая же металлическая площадь. Факту оказалось вам вообще не нужным. И насколько ну, я понял, если бы стоял обычный стандартный адаптер, металлический либо пластиковый, он бы тормозил производительность машины. Ну, конечно, нужно в воду засунуть кегу, поставить, вытасить, вытащить. Как минуты про... полторы или две даже уходило бы. Да, так у нас идет минута наполнения кеги, а еще плюс да. две минуты, это значит в три раза увеличивается. А производительность машины на сколько рассчитана? 40 в час. 40 час. То есть, в принципе, ей же все равно, то есть цикл нержавеющая бочка моется, в это время это наполняется, потом пересекается, поэтому мне чуть-чуть ну, быстрее, поэтому за счет там ополаскивания нет. Я бы хотел еще задать тебе вопрос зимой на Wintercraft Fest задавал тебе там особенности по Petkhe и твое отношение к Petkhe. Сейчас оно изменилось или не изменилось? Не, ну в любом случае Petkhe это как Применение Петке только экономическая составляющая. То есть плюсов таких против нержавеющей Киева у нее немного, только цена. Mm -hmm. То есть экономика перевозок это однозначно. Ну а хранение в Киеве, это ну, мы все понимаем, что нержавейка лучше. То есть э, петкега это недлительное хранение mm -hmm. пива. Во а, а сколько ты оцениваешь, недлительное хранение, сколько это может быть дней. Ну, Неделя-две, а летом, летом не больше. Ага. А у меня как бы есть опыт и данные от Абалони. Они поставили на отстой pet там еще надо достаивать, 180 дней, но они проверяли там каждый там, месяц-полтора. Ага. Стойкость на потери углекислоты, ранолептику. их это все устраивало. Я опять же, помятуя этот разговор, ты говорил, что пиво в это очень, ну, скажем так, ну, продукт, продукт. над которым мы отработали, конечно, там все параметры выверены, такая лаборатория работает. И наше крафтовое пиво, у многих нет возможности контроля, карбонизации, содержания кислорода. Mm -hmm. То есть отсюда, как Более говоря, того, наше пиво же в основном, зачастую ребята стараются там охмелить, нестандартными способами поддержать, тут и в нержавеющей киге пропадает ароматика, бывает через, а, поэтому все-таки солнечные лучи. Самая большая проблема в чем, что пиво никто не считает нужно хранить. Даже оболонь разучила людей, что пиво нужно бережно относиться. Mm -hmm. да? То есть мы все раньше привыкали, что пиво спокойно относились к тому, что пиво портится, что его нужно хранить в определенных условиях, точно так же, как молоко или скоропортящиеся mm -hmm. продукты. А сейчас начинаешь разговаривать там, с супермаркетами, и они тебе, ну пиво же, то есть у них есть схемы поставки продуктов скоропортящиеся и mm -hmm. длительного хранения. Пиво у них уже идет, все по длительному, длительному. хранению. И запихнуть пиво в скоропортищееся, они не понимают, как это, пиво же хранится, ему вообще все, все равно. А если пускать по схеме скоропортищееся продуктов, то, в принципе, выживаемость будет. На Поэтому, скрыть надо. Сегодня разлив идет для его торговой марки, МОВА. Он говорит, что он продавал предыдущую партию, налитую на Варве, там, что за две недели все продал. Ну, это Накладывается еще хранение помещений и должно быть солнечного света. Да, потому что все-таки катары будут пропускать. Ну и по практике пэт бутылка пропускает воздух. Кега, наверное, поплотнее. Может быть, Слышал, может быть, и не будет. Но надо все экспериментировать. Никто то. толком не скажет, как она будет. Надежда на то, что рынок получит развитие, есть. Ну, это нужно, потому что на самом деле и мы уже тоже смотрим на то, что там, где у нас очень много тех остается на точках и хорика нашего основного. То есть не активно работающая там mm -hmm. ежедневно, не магазины, а обороты, то зависает довольно большое количество кеги, и это большие деньги. А процент то процентное получение можно назвать, сколько зависает? Ну, скажем, на.. Одну проданную, пять зависших Ого. это обычно. Серьезно. То количество. есть бороться с этим, ну да, может быть, конечно, они дорабатывают наш отдел там по возвратам и так далее. Но пустую кегу никто не спешит возвращать это нужно задалбывать звонить угу. они ее аккумулируют потом партии вывозят обычно то есть, если то есть пиво привезите срочно бегом хоть одну отправьте все пустой кран а с пустой уже никто не торопится уже то ну отправят когда-нибудь срочно то, ладно давай вот это еще закончится сразу вот это, водитель повезет сразу две или три или пять а И, она, назвать, так вот, если положил там 5 миллионов миллион у тебя вернулся быстро а 4 миллиона где-то там ну, то есть она работает неправильно, да. То есть <coughs> оборачиваемость Кеги становится замедленная. Ну, плюс, наверное, есть еще и недобросовестно, может кега куда-то уходит еще и на сторону, другим производителям. Ну, не может быть, она точно уходит. Да, 99%. Вот поэтому ни один завод не может сохранить свою тару. Поэтому и такой бардак, и вроде бы да, Они вроде должны быть только у него, но не по всему. Везде все ее направляют, потому что непонятно каким образом она перемещается, продается, со... штрафуют же за потерю, да, и деньги взымает. Он говорит, не может быть у вас по но вы же штрафы берете за потерю, okay, берем, значит вы ее фактически продаете. Скажи, а в этом сезоне вы планируете для себя закупать и пробовать? Да, я думаю, что если, да нет, я думаю, что будем. Ну, я и подходил, что я Потому что <throat> у нас назревает такая проблема по мере роста работы с сегментом хорики. У нас не хватает Ки, цена на нее растет, кии нет. Поэтому да. То есть мы, -то, имеет место быть этому товару на рынке. Да, самое главное, что вы добились, что фитинг уже держит. Ну, с... проблема с фитингом была. И в ну, на, скажу хал, скажу и, честно. Сама бутылка ее там, технология выдувая ну вопрос качества, потому что в этом году, когда два года ходил вокруг завода опили, они наконец-то отреагировали положительно. «Давайте попробуем». И технолог мне рассказывал ранее, они пробовали Киев из Китая. даже «Не-не, там нормально». Ну когда мы взвесили китайскую Киеву и нашу, и по качеству посмотрели. «Да, китайская весит 200 грамм, наша большая более 400. Есть разница». Вот там точно, наверное, самая одноразовая Киева. Ну, даже и нержавеющие Киги, она на Киге 3 килограмма разницы может быть. Цена То есть китайская 7, европейская 10. Да? 9,12 9 колеблется, и 12. Да, удивительно, сколько. Ну и объем Киги, конечно. 31,5 литра может заполняться в Киеве. Uh -huh. Поэтому, когда говорят, что не доливает в Киеву, все лукавят. Нет тех, которых ровно 30 литров. <laughs> У всех минимум 30,5. Особенность под Киев есть такая, если люди спорят повторно. Те, кто уже знает, там по пол-литра добавляется. Растягивается. Да. А сейчас там ровно 30. Ровно 30. Ну. Эта машина считается, вот она наливает. Нет, на нечего. Да. Она наливает да. до перелива. Ну, надо будет попросить Богдана, пускай он как бы планирует, исходя из их логики, торговой марки и продвижения. Ну, что можно взвесить. Вес практически да. одного литра один килограмм, поэтому. Ну, мы, мы не будем второй раз использовать, потому что mm -hmm. мы эту кегу мы не будем. Нет, так он говорит сразу же, я только на один раз использую все. Что у нас логика торговой марки такова. Все должно быть самое лучшее и новое, каждый раз. Mm -hmm. это правильно. Это mm правильно. -hmm. Спасибо. за интервью.